Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Рушхар, и сегодня мы играем в Sky Wars. Так, все. осталось две секунды, одна. Повезли! Так, оп, повезло-повезло, как говорится. Так, так, так, так, паникуем, паникуем. Нельзя надо паниковать. Нет, я паникую. Ч за ерунда? Не силу чего? На каком языке это написано? Мы про это все же сыграем, потому что ну, ну, нам просто не скучно. Вс ⁇ вниз, вниз, быстро! А, о, железное можно сразу знаю, может сразу он вас напишет. Ему! Про! Мы с вами проиграли? все почему? Потому что некоторым игрокам везет больше. А, ну мы просто взяли невидимость. Вот. Это.. Это не мо... Это не моя карта. Тут даже открыть ничего нельзя. Ладно, переходим тогда в следующий раунд. Ну все, у нас 4, 3, 2. Один. Let's go. Так. Быстро, юзаем, юзаем, юзаем, просто все, то вот, что можем. Есть, я забрал зелень невидимости, я визончик. Да вы угораете. Спасибо, прям помогло. Да, спасибо. Прям уж не могу. Секундочку где... Секундочку У меня же не было Была земля А кто? Откуда? Погорю Погорю Погорю Я прогорел Он, Он меня видит! Он... Он, меня... он меня реально видит он меня реально видит вот он меня видит в натуре а че уже вы не скажете? Ну, повезло или нет? Я же не знаю то, что некоторые игроки по отделам. Правда, на все работала стоп. Ема, ч нашель. Посмотрите. Горит. Горит. Горит. Зачаровал меч, спасибо, я тебе очень любознательный. Неплохо, ребята, мы с вами начали второй раунд. Я все забираю, это мое. Супер топор, эффективность, прочность, удача. Да, он сносит с двух ударов. Все, ты уже можно сказать победил. Ну, ладно. Ничего себе, он рубит! Это, это как вообще называется? Это реально супер топор какой-то. Офигеть. Так, короче, лишний мусора я сейчас выгружу просто в сундук. Так, это ступеньки, удочка. Плод хоруса. Еще гнилая плоть. Палки. И земля Так, снова. вот это яблочко. И можем уже одевать хоть какую-то броню. Опа. Так, два алмаза. У нас шесть. Девять железа, точнее. Здорово. Я, я съел яблоко, я, я смог юзнуть яблоко. Есть, я думал, все, я уже труп. Бежим! Бежим! Бежим! Я зомби! А что оно так страшно отостало? Чего? Вы... Игрок один... Народ, я победил, я победил, я победил. Лады, переходим в последний раунд. Так, все Четыре, три, два, один. стар. Чего? Чего? Вот... Чего? Простите? Что это? Это смесь? Ну ладно ведро для чего нам нужно ведро для того чтобы для чего нам нужно ведро чтобы чтобы его надеть на голову нет да я зашибись выгляжу прекрасно ладно За нечистая сила-то тут побывала Ты, сервер, алё ты, ты, ты чё, сервер, алё Езжи, не езди. Что э, за, э, за ерунду Извиняюсь Что за ерунду я сейчас сказал И где верстак, алё Верстака, что ли, не, тут нету А, нет, есть, ура Нет, нам нужен еще этот меч. Так что все. Очень быстро все происходит. Прямо аж не могу. Арим зам зам, Арим зам зам, тобе тобе дурпет том том -ту том. Уйди, уйди партизан. <свес> <свес> <свес> ну что ж, на такой ноте проигрыша, я думаю, что мы заканчиваем этот видеоролик. Спасибо, что вы на нем присутствовали живо. Надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Также не забывайте про уведомления на, на то, чтобы не, за, не пропускать новые ролики. Ну и, в принципе, в принципе можно написать комментарий. Uh, ну а так, с вами был Рушихара. Всем удачи, всем пока-пока!